Ох, уж этот эльф, проказник, а? Я так крепко спал, и мне снилось, как миллионы детей получали свои самые желанные подарки. И я исполнял их самые скровенные мечты. Подожди, на что это за письмо мне принес эльф, а? Так, так, так. Сейчас мы это узнаем. О, это ты? Слушай, ну тебя прямо не узнать. Повзрослел, поумнил и повеселел. Ты так быстро растешь. Вот... Год тебя не видел. Ты вон какой уже стал. Твои родители очень гордятся тобой. Кстати, скажи мне честно, ты в этом году хорошо себя вел. Родителей слушался? А? Подожди, я что не слышу. А, ну скажи, погромче. Ты хорошо себя вел? Родители, слушался в этом году, а? А я знаю, знаю. Хоть между нами говоря, без шалости не обошлось. Так, так. Ну, а какое же желание ты загадал на этот Новый год? Сейчас мы это узнаем. Знаешь, ты загадал отличный подарок, но такие подарки получают только самые хорошие и послушные детки, и я исполню твое желание. Но для начала... Ты должен мне пообещать, что в следующем году ты будешь еще больше стараться и слушаться своих родителей. Ну так что, обещаешь? Вот молодец. Не зря я в тебя верил. Я даже тебе скажу по секрету, что однажды... Наступит день, когда у тебя будет все, все, что ты захочешь. Но для этого, конечно, надо много трудиться, и я знаю, что у тебя это получится. Потому что я верю в тебя, и твои родители верят. Я смотрю, ты уже совсем заждался своего подарка. А ну-ка, эльф, неси сюда мешок с подарками. <смех> О, смотри, какой большой мешок. Здесь очень много подарков. Наверное, здесь есть и для тебя подарочки. Давай поищем эльф. Так, вот это... Нет, не то. И это не то. Ха. О, есть. <смех> это именно для тебя. Но, знаешь... Для того, чтобы они попали к тебе, нужно немножко волшебства. Смотри внимательно. Оп. Смотри. Получилось. Получилось! Получилось! Слушай, жаль, что мы с тобой увидимся только через год. Но верь! Мы с эльфом на самом деле очень будем рады встрече с тобой. А сейчас быстренько беги к елочке, там тебя уже ждут твои подарочки. С Новым Годом! Новым счастьем! <молевые> Веселого Рождества!